Здесь, на этом очень интересном собрании, презентовать свои данные, и, если позволите, в эту аудиторию я привнесу тему геномики, хоть и даже, может быть, постгеномики, потому что в в узком смысле геномика ⁇ это исследование, распро... исследование распределения разных эпигеномных характеристик по всему геному на основе тех знаний, которые у нас имеются в Мы говорим с последовательностях. Трёхмер... Мы работаем с трехмерной организацией генома. Для начала я, наверное, должен отметить, что с школьных времен... Посознательно рассматривал Днк не столько как линейный полимер, но как раз растеант, расширенный или полимер. На этом конкретном изображении, если посмотрите на данную модель фрагмента Днк, каждый скажет, что фрагменты или элем... элемент сегмента последовательности B находится ближе к А, чем к С. Однако в реальной жизни может все это быть на самом деле очень по-другому. Почему? Потому что геномные фрагменты могут складываться таким образом, то, что А и С будут физически находиться рядом, а Б будет находиться где-то далеко. При осознании важности такой ситуации функциональной так или иначе, породил то направление, которое мы назвали трехмерная геномика. Но почему это важно? И важно ли это? Для ответа на этот вопрос необходимо учитывать то, как регулируются иокреотные клетки. Самое важное, что вдобавок к промоутерам, который располагается в самом начале транскрипта, торных единиц имеются удаленные энхансеры, которые могут находиться либо рядом с промоутерами, а могут находиться и далеко. И механизм действия этих удаленных регуляторных элементов недостаточно ясен. И тем не менее, современная модель, говорящая о транскрипторных факторах, об Триггер, соответственно, таким образом э создается, скажем так, активационный компартмент. Для того, чтобы для активизации энхансером соответствующий генпромотор должен находиться в этом компартменте не столь, а, Если же энхансер находится далеко от гена... А промежуточный сегмент, он выходит из этого компартмента, несмотря на то, что Enhancement находится рядом с промоутером. Это касается не только активаторов, есть также и такие элементы, как Silencer, которые создают так называемые репрессированные компартменты. С одной стороны, глупость, смущенная ситуация. Зачем? Так далеко располагать, такие кольца делать, но, регуля... но это на самом деле делает регуляторную систему намного более гибкой. Это позволяет как одному гену активизироваться рядом инхансеров или, комбина... или комбинации разных инхансеров, так это позволяет лучше адаптироваться к разным стимулам и внешним условиям. Это также позволяет энному количеству генов находить, например, двум генам, активизироваться двумя или более инхансерами. Это важно в случае вовлечения в производство каких-то продуктов, важных для сбора отдельного протеинного комплекса, ряда промоутеров инхансеров. Это таким образом создает промоутерную систему высоких эукариотов, очень гибко делает и повышает способность регуляции посредством простой реконфигурации такого растянутого генного сегмента, в данном случае, который спи содержит специфичный ген, энхансер и промоутер, и можно активизировать этот ген посредством сближения его к инхансерам, или, наоборот, подавлять, приближая это ген к сайленсерам, но за это приходится платить. В этом случае и будет тем, что в результате очередной э, реконфигурации онкоген может при оказаться рядом с энхансерами, это он активизируется, это явно не является изначальной целью соответствующего каскад регуляторов. К счастью для нас не так часто это происходит. И вот это описывается как уровень с пространственной геномной организацией. Почему? Потому что хромосомы разбиваются на функциональные структурные блоки, известные как топологически ассоциированные домины. Все взаимодействия, которые я до сих пор описывал, в основном имеют место внутри данных топологически ассоциированных доминов и функционального взаимодействий. Теплогически ассоциированные домены, они сегрегируются внутри активных и неактивных ядерных компартментов. Это то, что во многом схоже с тем, что люди раньше называли эутохроматин и прочее. Эти домены также состоят из более мелких контактных доменов, таких как ДНК-кольца, связанные с закрепленной взаимодействием площадок CTCF сети теперь как мы знаем что это организовано таким образом текущий взгляд понимание и пространственной организации с и генома основаны на анализе хайси карта на основе легирования близкого расположения показаны разные элементы фиксированные формальдегидом Потом периодически способны создавать связи и соединения с фрагментами, которые на ДНК находятся далеко, но пространственно рядом. Ну а далее способны заполнить рестрикционные фрагменты биотина для того, чтобы их разделить, а потом лигировать. Таким образом, данные фрагменты, соединения этих фрагментов искусственно происходят, и возможно его... Вытянуть в биотене посредством секвенирования можно увидеть, какие фрагменты располагаются близко друг к другу в таком ядерном пространстве. На самом деле эти данные были представлены, обычно представляют все так называемые хитмэпс, которые показывают вероятность взаимодействия между различными фрагментами вдоль хромосомной, хромосомного плеча, вот это вот. Это вот хромосомное плечо. И такая схема организована таким образом, что, например, если вот этот фрагмент взаимодействует с этим, то у вас есть, вы увидите, очень такие яркие точки, высокая вероятность взаимодействия. Но на самом деле это не так уж много таких сильных точек. Зато есть треугольники, которые соответствуют доменам, в пределах которых эти взаимодействия гораздо более вероятны, чем между различными доменами. Они обычно протектируются как хроматим глобальный. И только в последнее время некоторые данные из прямых экспериментов показали о том, что это на самом деле есть такой эффект. Что я хотел бы в конце вступления, я бы хотел сказать, что немного людей... На самом деле, думают, что все это, все знают, конечно, но немного людей обращает внимание на то, что все эти данные являются результатами биохимических экспериментов, и поэтому они представляют себе среднюю ситуацию для большого количества клеток, например, сотни тысяч или миллионов клеток. И в какой-то степени, в каком-то смысле, этот анализ похож на анализ средней температуры по больнице. То есть информация довольно ограничена, какие-то общие черты вы можете найти. Но на основе этих результатов, например, можно э, дискри... отличить э, госпитальную инфекцию от хирургической инфекции. Но в целом э, э, очень трудно получать конкретные результаты, анализировать результаты этого анализа. Что очень важно, то все регуляторные... Э, Процессы проходят не в средней клетке, а в конкретной клетке. Но ну, редкие события могут привести к появлению, например, рака, который в конечном итоге будет выбран и приведет к раку. И очень важно понимать, что... Эта общая картинка представляет ситуацию типичную для конкретной клетки индивидуальной, а не для группы клеток. Потому что домен, например, может, может быть получен суперпозицией некоторых петель, которые существуют в индивидуальной клетке. Но, итак, важный вопрос помимо других всех, является этот ли топологически ассоциированный домен существовать в индивидуальной клетке? И которая составляет или это компьютер сгенерированный среднюю клетку. Для того, чтобы ответить на этот вопрос и другие сопутствующие вопросы, необходимо провести этот анализ не только группы клеток, но и индивидуальной клетки. И это называется так называемая хайсия отдельной клетки. И в прошлом году мы предложили протокол, который позволяет проводить подобного рода анализы. И вообще говоря, это была дипломная работа студента молекулярной биологии Московского университета, факультета Илья Флемера. Это был очень успешный проект. Как вы видите, он был опубликован в журнале Nature. И сама идея этого эксперимента была в том, чтобы начать с нормальной по хайси, и потом были шагов легирования, потом мы разделили клетки вот эти отдельные колодцы, там каждым колодца одна клетка, и потом мы усилили ДНК и полимераза 29, После чего у нас уже было достаточно ДНК для того, чтобы проводить химический эксперимент, она может быть фрагментирована, а потом секвенирована. Было несколько технических проблем с этим протоколом. И особенности потому, что это была полимераза которая может иногда переключать матрицы и в результате этого переключения этих искусственных создаются искусственные э, такие связки и требуется биоинформатический анализ потому что только те фрагменты которые содержат э, не все можно брать в рассмотрение есть хороший контроль может быть <клёх> Мы, может быть, иметь только 4 пересечения вот этих, если это X хромосома. А там должно быть только два пересечения. В нашем случае это было как раз то же, то же самое. А проблема техническая с протоколом еще и в том, что, что коэффициент очень низкий, потому что нет боатина. И вот это результаты эксперимента здесь вы можете видеть на этой шкале это в миллионах, а это в тысячах то есть для для миллионов секвенированных фрагментов там 10 тысяч пересечений и, соответственно коэффициент где-то 0,5 процента ну, там речь идет порядка где-то 100 миллионов, которые вы можете получить и достаточно получить 6 количество фрагментов. А, мы используем эти данные для того, чтобы составить хит-карты, получить геном организации отдельных клеток. И вот здесь вы видите эти хит-карты. Это вот группы, которые мы здесь показывают. И это, это там, где вы мы здесь можете видеть топологически ассоциированные. Но самое важное заключается в том, что вы также способны видеть это на тепловых картах индивидуальных единичных клеток. Это стало возможно, поскольку в наших исследованиях достаточно детальные анализы, разрешение 10 килобайт достаточно всего мало мало очень работа опубликовано по единичным хай-си карте единичных клеток предыдущие 100 мега, то есть у нас как минимум на один порядок более точное разрешение, это позволяет нам хорошо видеть логически ассоциированные домены в единичных клетках. Ответ на самом деле тут <coughs> на основной вопрос исследования уже найден, то что топологически ассоциированные домены в единичных клетках существуют. Тем не менее очень важно провести соответствующий анализ данных. Вопрос был до э, какой степени э, они могут э, происходить из, ну, в случае для того, чтобы это сделать и сравнить э, реальную хаоси матрицу с э, матрицей с в случайном режиме. И для этого э, э, вот здесь мы смотрим эту диагональ, и затем распределяем э, в случайном порядке, чтобы получить эту случайную матрицу а потом их сканируем э, под этими окнами различных э, скользящим окном различного размера и смотрим на количество контактов в каждом окне и распределение количества контактов и здесь вы видите результаты э, то ли мы делаем это с рандомизированной матрицей и мы видите что это пас пасоновское распределение это реальное распределение ну, уж они не сильно отличаются не отличается. Однако, если мы это сделаем с Хайси матрицей, то распределение э, совсем другое от э, Пуассоновского распределения. И есть э, кластеризация этих контактов. И э, видим, что эта э, матрица на самом деле содержит э, контактные домены, которые, в принципе, не могут э, являться э, причиной флуктуаций. А потом нужно было... Э, аннотировать топологически ассоциированные Дониры, используя компьютерные инструменты. Есть много компьютерных инструментов, которые используются для аннотирования топологически ассоциированных групп, а в один, для отдельных клеток они не всегда работают. И лучшие из которых мы уже использовали в предыдущих исследованиях, это тот, который исследован на модулярности, который, мы пытались взять его внимание для кластеринга сигналов и что изначально было описано в этой работе и мы использовали модификацию этого метода, который использовалась в нашем предыдущем исследовании и это позволило в принципе делать топологически ассоциировать домен однако здесь есть некоторые разновидности проблем эти аннотирующие инструменты дают нам масштабированные параметры. И изменением масштабированных параметров мы можем аннотировать контактные домены больших или маленьких размеров. И здесь, на этой картинке, можете аннотировать эти домены, которые являются более плотными, э, и домены, которые являются большими, но менее плотными. То есть вопрос заключается в том, какой мы должны принять во внимание к рассмотрению. Для того, чтобы систематически подойти к этой проблеме, мы смотрели на количество доменов, которые имеют одинаковые масштабирующие параметры, и, и сконструировали график вот такой. Если значение параметров очень маленькое, то все хромосомные плечи рассматриваются как одно большой домен, если вы делаете его более строгим отбор то количество доменов увеличивается до тех пор до какой-то точки а затем начинается уменьшаться, потому что а, нет таких плотных доменов которые могли бы аннотировать тут очень важный <coughs> момент ну конечно же покрытие идет вниз второй важная часть это в середине где первый э, деревьев равна производная равна э, нуля э, потому что они перестают расти начинает расти и склон этой кривой меняется и кривизна меняется и вот здесь мы видим две точки рассматриваем здесь было 50 кибе и здесь 100 кибе э, в дрозофилах и мы рассмотрим это как отологически ассоциированные домены это так называемые субтаты и это было в изначальных данных, но это очень хорошо воспроизводилось на единичных клетках. И, в принципе, мы работали здесь с значениями масштабированных параметров, и прежде всего мы эти различные масштабированные параметры, начиная с популяции клеток, и то, что мы видим, это э, популяция это слияние отдельных клеток это индивидуальные отдельные клетки но наиболее важно о том что в некоторых моментах картинки получается очень похожи друг на друга, здесь здесь здесь например и это выглядит как контактные топологически ассоциированные домены могут быть анонтированы отдельные отдельной клетке. Они выглядят mm -hmm. очень похожи на те, которые могут быть анонтированы в данных о популяции. <coughs> Другое очень важное значение, которое следует из этого анализа, это то, что на самом деле мы можем показать различные параметры, что даже в единичной клетке топологически анонтированные ассоциированные домены они имеют археортическую структуру то есть это не э, какая то средняя популяция а на самом деле реально присущи черта хроматиновой э, складки даже в, в индивидуальной клетке и потом мы посмотрели на расположение границ топологически ассоциированных доменов в индивидуальной клетке и вот отдельная конкретная область вот эта популяция вот это, это к отдельной клетке, и как вы видите, в большинстве случаев границы довольно стабированы. До этого э э э мы думали о том, что эти контактные домени э имеют какие-то преференции в области их локализации, и они отличаются от клетки клетки, но здесь мы видим о том, что отдельные клетки э большинство границ, они достаточно хорошо определены, четко определены, и не только в отдельной клетке, но также и в популяции. И снова... Чтобы проанализировать, это более точно мы сравнили все клетки друг с другом с данными популяции. Это вот клетки, которые организованы из, от 1 до 20, потому что у нас было 20 клеток в соответствии с э, контактов. Это хит-карта, которая красным здесь это хорошее сходство, синий это плохое сходство. И вот эта часть, она э, просто смешанные данные которые мы использовали для расчетов p значения я полагаю что тут не так уж очень много видно здесь вот чуть более э, лучшее разрешение и вы можете видеть здесь нормы э, по это э, сходство и в принципе это они показывают что если мы сможем увидеть достаточное количество контактов мы видим что большинство из них граничат э, с топологически ассоциированными доменами а они в точности такие же на различных индивидуальных клетках Большинство из них Отличается от индивидуальных клеток Это не удивительно В этом плане они э, Имеют то же самое данное данные популя... Это очень э, хорошие результаты Потому что они показывают Что мы можем использовать данные по популяции э, Показывают гибкость э, Границ индивидуальной клетки Не такая высокая э, Мы можем также Чуть-чуть по-другому это сделать мы можем аннотировать X-хромосому. Лучше работать с X-хромосомами, потому что в этом случае только на X-хромосому. А потом видеть, в скольких клетках мы можем наблюдать такую ситуацию. И вы видите, что когда есть достаточно контактов зарегистрированных, вы видите, вот здесь вот идет сюда вниз, вниз ниже, ниже. Если мы смотрим на... Мы должны сравнивать индивидуальные клетки хит карты с популяцией эпигенетических данных, потому что у нас нет эпидженетических данных. Для этого конкретно отдельные клетки – эта проблема, в принципе, нерешаема. И для этих границ, которые частные, частые, есть очень четкая колокализация с хроматиновыми отметками, маркерами, и их почти нет. И они уменьшаются в этих границах странно достаточно. Для этих границ мы можем наблюдать только очень небольшое количество клеток. Мы можем получить инверсированную картинку. Здесь они вот уменьшаются. И в эту область наступает увеличенное. Это было очень... Мы пытались понять это. И до этого момента мы обратили внимание других, на работу других авторов, которые говорили о том, что есть границы ассоциированные с промоутерами и не с промоутерами, то мы начали смотреть на промоутера, и мы увидели поэтому границы, которые мы видим в большинстве клеток, ассоциированные с промоутерами, и эти границы, они также ассоциированы с промоутерами, теми, которыми имеют в различных позициях, но также ассоциируются с промерами, которые не работают в этих конкретных клетках. Вот почему это возможно. Они увеличивают содержание хромативного маркера отметки. И мы попытались выяснить, каким образом хромосомная территории организованы. И мы сделали компьютерное моделирование всей хромосомной территории, основываясь на этих данных. Это было сделано использование... А деспотим рассеющую динамику. И единственное ограничение, которое было положено на эту сборку, мы должны были воспроизвести реальные связи, которые мы наблюдали в экспериментальных данных. Здесь вы видите некоторые результаты. Они все похожи, выглядят одинаково, более-менее сферические формы. И здесь ДНК находится по всей хромосоре И радужными цветами. Вы видите, что эти цвета не очень сильно перемешаны. То есть, похоже, как фрактальная организация. Однако, если мы проанализируем в деталях, то фрактальность должна быть с масштабным параметром. Единица делить одна, деленная на три. И в... здесь единица делить на два. И вот этот склон, который, может быть, арпетирован двумя линиями, и одна соответствует... Гаусовскому вот этому вот а, распределению. И, и это а, хромосомная территория. А, а, и, как, может быть, это более-менее попадает в гауссовскую статистику. А в ряде моментов они перемешиваются. Теперь, основываясь также на этой модели, мы можем сделать большое количество всяких разных вещей. Ну, например, мы можем посмотреть на форму индивидуальных ассоциированных доменов. Мы уже доказали о том, что границы здесь более-менее одинаковы для всех клеток. Но а, та же самая форма или нет, мы экстрагируем вот эту, вот эту вот частицу ТЭТ, которая здесь показана. Вы можете увидеть, что она может иметь различную конфигурацию, начиная от сферической, и кончает до какой-то растянутой такой. Но есть одна а, более плотная часть. Вот здесь вот. И вы можете видеть более плотные части на большинство из них. А можно, конечно же, сказать, это, лишь, это же лишь модели, но они, на самом деле ли они соответствуют ситуациям в живых клетках, это мы можем проверить. Проверить это можно посредством инситтной гибридизации. Выбрали три зонда, два из них расположены внутри ТАТ, внутри этапологически ассоциированных доменов, между этими и этими одинаково Проводили эксперименты по методу FISH, были проведены ли Флямером, который сейчас работает в лаборатории Венди Бигмарга в Эдинбурге. Продемонстрировали, во-первых, то, что дистанция, несмотря на схожие дистанции вдоль генома, физическая дистанция между зондами, расположенными в этапологически ассоциированных доменах, намного меньше, чем ожидалось. Но самое важное, когда проводили те же анализы моделей, мы смогли получить те же результаты. Другими словами, мы смогли посредством инситута гибризации в живых клетках смогли получить схожие, такие же данные использования таких моделей. Можно, естественно, экстрагировать другую интересную информацию, например, посмотреть на то, насколько... Сколь активные и неактивные регионы располагаются внутри хромосомы и соответствующих клеток. И в целом мы видим, что голубые – это кластеры поликомб Активные регионы они относительно хорошо распределены, находятся не только за пределами хромосомной территории, как предполагали некоторые ученые, но и внутри. Соответственно, картинка более сложная. Ну и последний эксперимент, который я бы хотел описать, это нахождение, нет ли пути внутри хромосомной территории схожий он или нет в разных клеток. В данном случае мы анализировали кластеры клейкомбов внутри хромосомной территории, маркировали номерами от 1 до N, в данном случае до 6, но, конечно же, не 6 в ЦА в есть, а более. Ну, а дальше типовую карту создали, показывающую взаимодействие одного региона с чем-то другим. Идея, отображенная на этом слайде, заключается в том, что Сегмент один и 2 создают свой кластер, четвертый с шестым кластер создает, здесь соответственно должен быть сильный сигнал, Типовая карта в этом в этом положении. Теперь смотрим на, на единичные клетки и видим что паттерн данных сильных сигналов в единичных клетках он очень сильно отличается. Из этого анализа следует то, явно то, что путь ДНК в хромосомной территории очень-очень отличается в разных отдельных единичных клетках. Ну и выводы из всего исследования говорят о том, что, ну во-первых, Топологически ассоциированные домены, существующие в единичных клетках, существуют самые важные. Второй, хирархическая организация хроматина является характерной особенностью складывания хроматима. И это может по-разному быть в отдельных единичных клетках. Дальше стабильные и нестабильные границы, соответственно, различаются. Ну и долгосрочные складки генома на уровне индивидуальных хромосом могут определяться как глобули. Ну и а если сжать выводы, то два самых основных вывода. Во-первых профили творчески ассоциированных доменов стабильны, популяции творчески связанных доменов присутствуют в индивидуальных клетках, а форма и пути соответствующих творчески доменов в ДНК э, внутри хромосомной территории очень сильно отличаются от клетки к клетке. Но ну и в заверш... А вот еще один слайд оказывается про механизмы. Сейчас вот две модели имеются, говорящие о том, каким образом формируются топологически ассоциированные домены. Наша модель, опубликованная два года назад в журнале Genome Research, то, что они формируются электростатическим взаимодействием между нуклеозомами. Эта модель объясняет, почему мы видим топологически ассоциированные домены в клетках. Другая модель Фуденберга и других, показывающая то, что топологически ассоциированные домены формируются. Кольцами различных клетках на но комбинация топологических сырованных доменов в популяционных данных. И эта модель, естественно, несовместима с нашими результатами на единичных клетках. Но ее можно модифицировать, если посчитать, что такое, таких колец много. Но это уже метод, тема дальнейшего анализа. Ну а сейчас наши коллеги, с кем мы работали, вот с левой стороны, наша команда из Института генной биологии и Академии наук. Вот это биоинформатики, работавшие с нами в вопросах анализа данных под руководством Михаила Гельфанда. Также частично анализ руков, реализовался группы под руководством Сергея Нечаева, физики, которые проводили моделирование, и Мария Логачева проводила секвенирование, Юрий Шевелев предоставлял клетки для этой работы, а во Франции в Институте Густава Руасси мы сортировали ядра в клетках для получения отдельных ядер. Ну и, посмотрев на этот список соавторов, можно увидеть интересный тренд, тренд ядерной биологии. То, что основной человек, большую часть которой проводили эксперимент, Влада Захарова и Мария Логачева, все остальные либо анализы данных, руководство проекта, разработка стратегии и так далее. Большое спасибо.